Что касается потребностей в персонале. Уже развилку вам показывал, как движется по карьере человек в производстве, как он движется, если выбирает направление консультанта. Кого мы рады видеть всегда в нашей команде. Ну вот, скажем, чтобы успешно работать с заказчиком, кроме академических знаний, и умения донести, применить эти знания в решениях, конкретных задач, потребностей клиентов, нужны, вот на мой взгляд, субъективные. Такие вот качества у готового консультанта, эксперта. Как эти качества и компетенции развиваются? Ну, хорошо бы уже на начальном этапе обладать понятийным мышлением, способности к анализу-синтезу. Это выстраивание логических цепей, это декомпозиция большого на малое и определение причинно-следственных связей, там много есть еще вещей. Нужно, чтобы человек мог сам декомпозировать, искать решение задачи, поставленной грамотно, и доказывать оптимальность этого решения. Ну и, конечно, коммуникативные навыки. Потому что соревновательность и, скажем, некий напор в отношениях с как с заказчиками, так и между собой, ну, не всегда идут к успеху. Скорее, нужна приверженность тактике сотрудничества. Ну, мы постоянно готовы рассматривать кандидатуры на включение в нашу команду. Почему? Потому что считаем, что это инвестиции в развитие компании. Риски? Да, Риски есть, что консультант, пришедший к нам на работу, выполнивший несколько проектов, имеет соблазн перейти в большую компанию. Ну, конечно, да, есть такая возможность, и мы не должны рассматривать это как вот крах нашей системы. Почему? Потому что специалист, перешедший от нас в большую компанию, очень часто превращается в заказчика, причем в очень подготовленного заказчика. Эти случаи бывали достаточно часто. Ну а для профилактики все-таки мы постоянно совершенствуем свои системы мотивации и у наших сотрудников всегда есть перспективы карьерного роста. Недозагрузка специалистов, но ну, на самом деле есть даже и выгоды от такой недозагрузки, и не нужно, чтобы специалисты на клиентских проектах были заняты там все сто процентов своего времени, потому что нужно время и для повышение собственной нашей капитализации, собственных компетенций. И нужно уделять время разработке собственных готовых продуктов компании. Вы посмотрите дальше, что из этого получается. Нехватка для новых клиентских проектов. Да, бывает, но мы делаем достаточно серьезный акцент на профилактических мероприятиях в ту сторону и, как это называется, имеем наработанные холодные, горячие кадровые резервы и систему, когда стажеры, приходящие на работу в компании, не оставляются один на один с трудной задачей, а, скажем, находятся под заботливой опекой наставников. Ну вот, например, что из этого получается, вам расскажет Александр Голдобин, который... Влился в нашу команду в начале года. Попал в коллектив Простоев не случайно. До этого 10 лет работал в нефтесервисных компаниях и два года в крупной нефтегазодобывающей компании. Мне не хватало рабочего места, где я смогу постоянно дообучаться и применять опыт, который у меня уже есть. Работа в Простоев ⁇ это не сидение с 9 до 6. Это ты постоянно в этом процессе находишься. Перед тобой есть интересные задачи, причем задачи разные. И вызовы перед тобой, перед твоей командой. Еще один специалист, вчерашний стажер. Всем привет, меня зовут Дмитрий Волков, мне 25 лет, и я работаю в компании Простоев, нет, уже на протяжении полугода. За эти полгода я успел понять, что у нас очень слаженный и очень дружный коллектив, который в любой трудной минуте а, и даже не трудной всегда поможет. А, это было видно из тех проектов, которые мы уже успели реализовать и реализовываем на данный момент. А также хотелось бы поделиться тем, что за эти полгода я успел достичь, ну скажем так, профессионального роста в компании. И уже всего за полгода стал руководителем проекта. Поэтому могу сказать, что мне очень крупно повезло, что я попал в эту компанию. И думаю, что вскоре удача будет и на вашей стороне. Успехов! Итак, здравствуй, коллега! И если ты смотришь данное видео, значит я работаю в компании «Простоев нет», а ты, возможно, скоро пополнишь наши ряды. Итак, помимо карьерного, профессионального и личностного роста ты получишь Возможность работать удаленно Возможность работать с гибким графиком Ты получишь доступ ко всем обучающим материалам компании и накопленной библиотеке С тобой поделятся опытом реализации различных проектов Работая здесь, ты получишь опыт преподавания и опыт работы с реальными заказчиками Ты попадешь в сплоченный коллектив профессионалов, дополняющих своими компетенциями друг друга и учащихся друг у друга Приходи к нам, приноси свой опыт, свои идеи, свои компетенции. До встречи на проектах. Ждем тебя. Коллеги, свою часть выступления я бы хотел закончить. Я специально не стал грузить вас сложными формулами, расчета вероятности отказа классификации отказов, классификация причин отказов, связи коренных причин и непосредственных причин, способами расчета последствий отказа в денежной форме, расчета оптимальных режимов планирования ТАИР, ремонтных воздействий ТАИР с учетом рисков отказов, потому что мы это все реализовали уже в нашем программном продукте. Сохраняю интригу, ждите, самые терпеливые увидят его в действии.